Хочу сказать с Рождеством Христовым всем вас, поздравить с этим праздником, но я хочу подметить такой нюанс по, наш, по отношению этого праздника. Мы все понимаем и знаем, что Иисус не был рожден на 25 декабря, но суть здесь не в том. Мы сегодня празднуем не 25 декабря, потому что, как мы всем известно, кто исследовал, это, это есть языческий праздник, как рождение солнца и так далее. Я не буду ударяться в детали в это, Ну сегодня мы празднуем рождение Иисуса Христа. Я хочу наше ударение сделать на этом, на то, что Иисус пришел, сегодня, пришел в этот мир для того, чтобы дать нам свободу, для того, чтобы дать нам радость, для того, чтобы дать нам покой в сердцах наших. И я хочу зачесть одно место, которое для всех она такое как бы Она дает такое откровение, потому что это место, это написано в пророков Исаи, Оно было записано за много, много лет до, до рождения Иисуса Христа. И Бог пророческим словом сказал Исаи и израильскому народу в то время. Это будет Исаия 9 глава 6 стих. И здесь такие слова написано. «Ибо младенец родился вам, сын дан вам, нам». «Владычество на рамане Его, и нарекут имя Ему, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». И это о ком говорится? И он прочествовал он говорил об Иисусе Христе. Это тот младенец, который родится нам, который дан будет нам. Для чего? Здесь написано, что он будет, здесь говорит, «владычество». На Рам, Рам, рамины, да? Это плечи. У него будет владычество, у него будет власть. Как в сегодняшний мир, мы знаем, что те, которые имеют погоны, они имеют какую-то власть. И так и здесь дает такой знак в том, что он будет иметь эту власть. И какое имя ему нарекут? Ему дадут имя чудный советник, Тот Бог крепкий. «Отец вечности и князь мира». Не князь мира всего, Ну, в американском, в Библии написано «King of Peace». Здесь, в других словах, так сказать по-русски, это князь покоя. Он тот, кто даст нам покой. Он тот, кто даст нам радость. И сегодня... Да мы откроем свои сердца, да поможет нам Бог, чтобы мы открыли свои сердца нашему Творцу, нашему, как здесь написано, чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Давайте мы сейчас закроем глаза наши, помолимся нашему Богу, чтобы Бог благословил нас, это служение, да будет Ему вечная хвала и слава.